Ну чё, мужики, всем здорово, С вами Егор Устава. Я получил бан на Ютубе а от новый на этом канале. Новый канал в описании. Сегодня старт сервера Castle Таун. Я собрал 4 пага и 30 соло игроков. Клан Острые козырьки до сих пор льется набор. Все резко спустились в описании, в комментарии прикрепленный и подписались на новый канал. Здесь стримов больше не будет, ребятушки. Новый канал, новая жизнь. Смотрите, как все красиво здесь. Никакого уведомления, никаких донатов. Все чистенько, экран чистый. Никого, ничего. Все по-новому. Всех обнял, всех целую. У вас есть шанс стать первым. Давайте, обнял вас. Стрим будет в 20.00 сегодня. Все по Москве. Кастлтауна.